В этом видео гитарная битва, крутые раунды, жесткие наказания и настоящее вжаривание! Ребята, всем привет, вы на канале Акстар, и сегодня гитарный батл, вторая часть, первая часть была с Никита, Неделька. И сегодня у нас не менее плохой человек, это Рома Коннаграйс, канала Гитара с нуля. Роман Канаграй, создатель канала «Гитара с нуля», с аудиторией более 700 тысяч подписчиков. В свое время выступал с гастролями по всей стране со своей группой. Когда-то с одной ленинградской гитарой я приехал и играл в подземных переходах, начинал с самого дна и поднялся на самый верх. И все это я сделал благодаря гитаре. Поэтому сегодня моего оппонента, который, конечно, так мой друг, но сегодня он мой враг, никаких шансов, ботаник, которого учили в музыкальной школе играть по нотам, сегодня проиграет жесткому рок н ролу Паша Аксенов, более известный как Акстар, гитарист, более 2 миллионов подписчиков на канале, является лауреатом более 7 международных и всероссийских конкурсов, Пока я учился в музыкальной школе, там отрабатывал гаммы, куча было теории, практики, конкурсы, выступления, а также закончена музыкальная школа, мой оппонент играл на улице три блатных аккорда и больше ничего не знает, как я думаю. Поэтому я думаю, что победа будет за мной и я уделаю этого старпера. Правила батла. Гитаристам предстоит состязаться в пяти раундах. Каждый раунд – это отдельное музыкальное задание, которое показывает, кто эрудирований, у кого мощнее прокачан во владения инструментом или своим голосом. Участник, показавший наилучший результат, получает один балл. Проигравший выполняет наказание. Также проигравший по итогам пяти раундов выполняет особое наказание. Ты готов к наказаниям? Да, мне не придется их выполнять. Да. А также нас сегодня будут судить э, три жюри, и я их представлю. Итак, э, Валентин Фокин, канал Джобывателя. Илья, самый независимый э, судья, мой хороший друг. Он помогает э, снимать видео и остается за кадром. Он, он сама независима сегодня. Э, и Борис Пранкс. Пранкер, ютубер. Эксперт музыки. Вот. Да. Ребята, перед началом этого состязания прошу вас подписаться на канал Акстар и на канал Гитара с нуля Рома. Лайки, комментарии, в общем, не забывайте. Все, приятного просмотра. Погнали! Первый раунд. Первый раунд. Фингерстайл. Фингерстайл является одной из самых сложных в освоении техник, при которой один гитарист ведет одновременно партии соло, ритм и бас. Это позволяет исполнителю создать впечатление нескольких одновременно звучащих инструментов. Ну, в общем, определим мы, кто начнет раунд по Фу, камень ножице бумаг. Давай, готов? Раз, два, три. Я выбираю, кто начинает. А, ну давай, кто убери. Ну давай, пожалуй, начнешь ты. Да ё Как неожиданно и приятно. Да, это кошмар вообще. Почему мы начали с фунгер почему первый? Какая разница, не оправдывайся, Ну почти то если... Ну подача да. будет А ты не объявил. Что за название, что за произведение было? Это Я должен объявить? Ну да. Ты проиграл. Это было произведение "Вера", Надежда", "Любовь". Виктор Цой. Понятно. Спасибо. Я сыграю произведение группа Продидже. Ну no, давай. <laughs> Я сыграю вот это. Да, еще раз. Давай. Можно? Подождите, а я сейчас не разобрался. Фингерстайл это значит то, что нужно просто использовать пальцы или ну, это как бы к фингерстайл. Ну, нет, просто ты не стучишь. Нет, <в> это минус. <сؤال> <сؤال> Мой. <сؤال> ну давай еще раз, готов? Поехали. динамику пытаюсь передать не просто один <плодисменты> <плодисменты> это виктор да, Ку Ку да. сой кукушку сегодня ну я гуль классическое произведение уже на моем канале но довольно эффектно поэтому я сыграю именно его Налажали оба, кстати. Это оставляем все в коробке? Конечно! Все как есть, да? Да, я оставлю, как ты два раза переиграл. Ну, значит, тогда все оцениваем. я думаю, оцениваем. Профессиональное мнение профессионального гитариста Валентина Фокина. Ну, профессиональное мнение, мне кажется, тут должно быть понятным и так, то, что Паша явно получше обращается своими пальцами на гитаре. Вот, О. поэтому да, бал, но я, моё, мой голос за Пашу, тут как так. бы акстар. А я хочу сказать, что по артистизму в первом раунде, когда ты играл против же mm -hmm. а Рома а, Цоя, Рома точно забрал ну, вот, вот часть балла своего. Но потом, конечно, Татищевский Гуля, это, это просто это, это Джокер из, из твоего рукава. Так что, ну, бал тебе. Фингерстайл а. оцениваем, поэтому... Мне тоже, кстати, по итогам первого э, заезда показалось, что э, лучше справился Рома. Но потом, по итогам второго, я понял, что Паша немножечко перевесил. Все-таки мы оцениваем фингер, Фингерстайл. Он там что-то стучал по гитаре. Было, да? Было, было. Я видел. Касания были, в общем. Поэтому отдаю голос Паше. Все, как договаривались, да, пошел. <смех> <смех> Итак, все пять раундов. Итак, переходим к наказанию. Э, Рома, ты тянешь вот э, наказание. карточку с наказанием. Да? да, но можешь выбрать не эту карточку. Ленивый косметолог. Тебе наносят маску на лицо в три слоя, с которой ты должен посидеть один раунд. А, ну нормально. Господи. Блин, это что? это да, давай. Может, себя придешь, я не знаю. А ты должен с этой маской, получается, все делать. Да, да, в следующий раунд. Ну, все, вперед. Это маска, которую потом сдираешь вместе с волосами. А что значит самое жесткая? Что значит самую жесткую купил? Не каждую маску, не на каждое лицо можно, кстати, вы смотрели. Как-то... По-моему, там хватит уже, я вам... Чуваки, она начинает жестко жечь. эй! В Слушайте, тормозите. По-моему, это против грибка, наверное. Чуваки, хары. <свят> три, три три. Три слоя это написано? Блин, это жесть. Ром, это, это маска против кожи стой, на лице. Стой, стой, стой. стой, Ром. <свят> Блин, ребят, Хороший, мы, ребят, может один слой, чего вы мучите? Ему 40 лет, он и так уже доживает. Следующий тур невозможно выиграть, потому что просто невозможно что-то делать. Ну все, в общем, переходим ко второму раунду. Сыграть фингерстайлом произведение произведения. Креквием по мечте. В общем, второй раунд у нас вокал. Вокал. Второй раунд. Вокал. В этом раунде мы выясним, кто лучше умеет работать ртом. Участник сам выбирает песню для исполнения. Оценивается не только вокал, но и подача. И начнется, так как Рома начинал первый раунд, так я думаю, он начнет и второй раунд. Блин, опять камень ножиц ума. Раз, два, три. Ладно, это я еще хотел сказать: так как я не персональный певец, Заткните уши, да? Заткните уши и выйдите отсюда. Короче, у меня песня любой конь. Давай. <смех> Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем. Поля Стоит. Неплохо. Неплох. лучший? Да. Неплохо, да? Ты говорил, плохо пою. Что-то я теперь попробую. Я попробую ДДТ Родина. Жги. Фингирстайл. Боже. Сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже. Сколько лет я ищу то, что вечно со мной, сколько лет я жую вместо хлеба, сырую любовь, сколько жизней плюет мне высокого раненым стволом. Долгожданная да! Средних соседних ворот, лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела туда, где Родина. Еду я на Родину, пусть кричат Родина. Ой, как тяжело сегодня петь. А <связать> Подожди, ты сказал, я попробую сыграть, то есть ты ее до этого не играл? Играл. Но мне тяжело сейчас, очень тяжело по, по вокалу. Тебе будет тяжело, когда ты будешь отдирать эту маску, потому что у тебя она потекла на брови. <связать> Жесть. <связать> <связать> Может, сейчас протрем пока? Сейчас самое время начать третий слой. <связать> Выносим вердикты. Как договорились? А, я же начинаю, господи, боже мой! Но тут очень сложный выбор, мы с Пашей знакомы не первый день, а тебя я вижу в первый раз. Поэтому, что? Правильно, новичкам везет! Рома. Рома. Не, но спел очень круто, очень круто, прям бесишь. Как-то мне сложно даже. Это Знаете, это когда из пальца высасывают интригу. Это вот примерно так же это выглядит. Паш, ну ты знаешь, да, <смех> что у нас в следующий раунд и все расписано, я тебе там очки... А этот э, раунд за Ромой. <смех> Борис. Рома. Рома, Рома, Роман. Выбирай наказание. Это самая неприятная часть этого дела. Я надеюсь, сейчас ему будет что-нибудь веселое. Да, поддержим, я... давайте давай, давай, давай Не, я думал, что это шуточки Но теперь я настроен решительно Я больше не буду проигрывать <с> Это жесть, вообще, наказание Кстати, себе. Ром Что, кстати? Бери Да, подожди, я не про это Я хотел сказать Вот, ты сколько играешь на гитаре? Да хрен знает Конечно. Ты как учился? Ты как сам учился? Ну, я сам учился, приходилось спрашивать у кого-то Подглядывать, как кто-то играет И вот так учился, на улице Улица меня учит. А если бы у тебя было приложение, в котором ты можешь вот учиться играть на гитаре, там, где есть все, все расписано, все прям, приложение ведет тебя и учит само, было бы круто, да? Халява, конечно, класс. А, круто, что у вас, ребята, есть такая возможность. Короче, Тимбро просто пушка приложения для того, чтобы ты научился играть на гитаре и сэкономил свои деньги на репетиторах и музыкальных школах. В чем фишка Тимбро? Ты учишься играть прямо на гитаре с этим приложением. То есть оно считывает с помощью микрофона в телефоне э, то, что ты играешь, и показывает, где ты ошибаешься, показывает, как надо играть, и следит за твоим прогрессом в целом, и награждает тебя всякими разными приколюшками. В общем, не скучно. Тут вышло огромное количество обновлений, появилась куча разных упражнений, отработка аккордов, аккомпанемент, отработка гамм, музыка. Музыкального слуха также песен большое количество открываем например какую-нибудь песню которую мы хотим коробейники тетрис погнали играть тут как в табах показывает какой лад на какой струне В общем, все очень просто. Ну и, допустим, если вы хотите аккомпанимировать под чей-то вокал, в общем, играть аккордами, то нажимаем «Отработка аккордов». Все, все очень простенько. И погнали учить аккорды, отрабатывать связку между аккордами, чтобы переставлять их быстро. В общем, погнали. То есть, учим сначала связочку. Дальше переходим уже на другие аккорды И таким образом учим все аккорды Учим, как быстро их переставлять И спустя некоторое время ты уже профессионал По аккордам можешь аккомпанировать Кому-нибудь под игру А также фингерстайл тоже можно здесь научиться Фингер фингер пикингу, фингерпикингу, фингерчпокингу и все такое современное модное. А если ты хочешь техничные пальчики, то нажимаешь отработка гам и погнал по всему грифу учить гамма отрабатывать и тоже становиться круче. Тимбуро, пушка, приложения для того, чтобы научиться играть на гитаре. Качай по ссылочке в описании и кайфуй вот. Давай, давайте, давайте ни тяните. Давай, тяните, тяните. Читай! Читай! Лянь, ты меня смотрит на него! Читай! Билет в один конец. Так. Вытянуть карточку с городом и купить билет на самолет в один конец на авиасейлс. На любую дату. Карточки лежат на просто столе маленькие. Это типа потратить деньги. Я выберу у тебя из рук. И Вот так вот. Ну давай. Занзибар. Нет, честно, могу сказать, что это средненький вариант. Там было и пожестче. Так что занзибар это. А он обязан лететь? Нет. В смысле? Он да. Давай вот покупай. Ставьте Просто... лайки, если вы хотите это увидеть. Два лайка, и Паша летит в Занзибар. Нет, ну реально, пишите в комментариях хэштег «Лети в Занзибар», потому а что это, ну, прям, прикиньте, давайте 100 тысяч таких хэштегов, и он ну реально давай, полетит. Давай, 100 реально тысяч полетит. хэштегов. Ну, тут на 4 октября всего лишь 20 тысяч. Занзибар. Не, ну я беру на 24 октября. Давай. А, блин, у меня же нет загранпаспорта. На Илюхин покупай тогда. Да. Пусть он данные тебе диктует, покупай. Твоя задача — деньги потратить, это наказание, давай. Паша, зайди сзади Зандибарь. Так, я данные открываю. А я еще говорю, почему... Всё? А может ли Паша сдать свой билет обратно и не полететь в Зандибар, например? Боря, спасибо за такой очень интересный вопрос. Конечно же, нет. Что нет? Какой? Он не может сдать билет. А, все, круто. Но может не полететь? Не, да надо писать хэштеги. Гаставьте хэштеги, пускай летит. Ну что это за хрень? А, а, а, как, а как отсчитывать сто тысяч? Хэштегов. Как хочешь, так отсчитывай, Вручную. листай комментарии. Третий раунд. Угадай мелодию. Участникам включается песня, и кто первый назовет название и исполнителя за 10 секунд, получает 1 балл. Тот, кто первым наберет 7 баллов, выигрывает раунд. А -а -а, погнали. Зна короче, я себе объясню, так как ты редко что-то понимаешь с первого раза. <Yazan> В общем, сейчас будут играться мелодии разные, да? Yeah. И кто первый из нас угадает, тому мини-балл. Кто первый, в общем, хватает стаканчик, то у того и право голоса, и тот и говорит свое первое предположение. А второй может, следовательно, сказать уже вторым и тоже получить балл, если первый ошибся. Да? Да. Погнали? Погнали. <музык> Речка, люби меня, люби. <музык> я не успел. <музык> я не успел, я только раз, он хватит. <музык> Mm. Баст. А, а с кем? А с, с, с кем? Я буду э, с Дианой Арбениной. Ничего себе. Роллк вот это... yeah. yeah. yeah. Я угадал! 7, 7 баллов, <свят> я угадал, но почему-то я не понял. Роллк Ролл. А Блин, страшно. Здесь реально <свят> вот мой, так мой, страшно, <свят> кто выиграет, <свят> не знаешь. Вот фигерстайл <свят> понятно, <свят> там все предрешено, вокал все предрешено. Вот здесь чистое соревнование. Погнали? Never. Давай. Все, мы, мы идем, да? Просвистела, ДДТ. Рок н ролл. вообще эта песня. Поехали дальше, да? Следующая композиция. А -а -а, пачка сигарет. <laughs> Кино. Рок и ролл рвет. Погнали дальше. А да. ты хват... Это. Блин, надо минус баллы брать, кто хватает. Я говорю! Баллы. Говори. Нон-стоп. Это, ну, это было в исполнении вроде пошла моле. Да. Пошлое моле нон-стоп. Фух, 3-2 уже не так страшно. ВВВ Ленинград! Шнур! <звук> Че ты хватаешь? <связывая> ТОЛЬКО РЮМКО ВОДКИ НА СТОЛЕ ЛЕПС Ты быстрее меня хватаешь? <связывая> <так>? <связывая> как <связывая> же, как <связывая> это можно <связывая> не знать? Вы что, в караоке не ходили? Я, когда ты здесь сидишь, здесь по-другому все очень. Конечно. Ну, конечно. может быть, ну, я <связывая> не знаю <связывая> 5-2, ребят, 5-2. Аплодисменты Роман. будь добрый. Ну, поехали. Блин, ну сейчас, конечно. Что? Боже, какой Ты пустят. С детства, не знаю, не знаю что-нибудь эти... нет. А выкинуть клам эти... из дома, из старых позвать друзей. Группа Ронда. Я не знаю этих я, песен. Я, я даже не знаю, даже не знаю. Не этих Итак, песен. Итак, сейчас, возможно, будет финальный балл. Да. Возможно. Интрига. Погнали. Черный бумер. Да! Серега. Рой! Почему так уныло ты? Да потому что я уже приуныл, 6-3, у меня нет шансов. 6-3, у тебя уже И есть шансы. шансы. Ты же не сборная что России, все нормально. Я не помню. М -м -м -м. Это. Там уже с первого пик было понятно. Готовы? Да. А это вахтерам бумбокс. Опа! Фух. Ну это так, ну, ладно, значит вот так мы делаем, да? Как-то Ой, сейчас. Минуточку. Подбирает песни, которые знает стар. Смотри, сейчас будет его песня, стоп-до. Я понял. Это песня Рауфаи. Нет? Но ну, 10 секунд, дайте тогда дослушать, 10 секунд. Так он же может сейчас отгадать. Я же не хватал, он же. 10 секунд, дайте послушать. Ну да, ну. 10 секунд закончились. Да, можно Но я все равно не знаю. Можно я скажу? Давай. Ну... Безумно можно быть первым. А исполнитель? Это... это... Безумно можно быть первым, это что-то на H. Счет не изменился, давайте дальше. 10 секунд прошло 10 секунд прошло Это что-нибудь Может быть Максим? <смех> Стакан возьми, потом говори Максим? Нет, это не Максим ну ладно, Ой, давайте мой, дальше. Мой, мой, мой. Давай, давай. давай, следующую песню, мути. Никакие деньги! Это... Слава Мерлоу. Деньги. Сейчас скажу. Камри 3.5. Что?! 5. Это то, что? <связано> А я не знаю, это... Так, а что делать, если человек угадал 100, исполнителя? Умираем, умираем. А ты знаешь, 5. что это за, за песня? Не знаю. Дома есть шанс еще дослушать восемь секунд. Да. Ну. Ну, только у меня... Я, а ты мне нравишься? Нет? Ну, не знаю. Мы, я его не слушаю. Слава Мару. А что Морозу. это? Что это? Кому это надо? А. а, -а, -а. Короче, я не Besutt... tenha, забыл. Да. Я просто не слышал эту песню. Ну то, что узнать слава Марло, это ежик узнает. а какая песня. Это Тима белорусских? Та еще. Хорош, 6-5, 6-5 Интригу тянуло, или Я знал, <связываю> почему-то было название ГОЛОВА. Нет? Нет. Я а думал, я вы знаете все пену. песни с гитарами. Нет. Нет, далеко не. Что-то западное, но. Еще не угадали. Это э, скриптонит чистый. 6-6. Вот 6 -6. она интрига. И сейчас какой-нибудь там. <смех> ДДТ. И я уже да? Финальный раунд, ребята. Я очень переживаю 6-6. Счет. Финальный балл у нас сейчас разыгрывается. Я очень надеюсь. Я Это Макс Корж. Малиновый закат. <звук> Рома, <Дзял? звук> Рома а узнал? А ты Рома, исп... Я узнал. Я старался <звук> выдерживать середину между вами. Ну ничего. Давай, будешь все равно землю жрать. <смех> <смех> Заказали, ты не наказали. Вырвал победу 6-3. Блин, ты же бы не наказал. Ну давай. Мадагаскарские ванны. Принять ванну с тараканами и пролежать в ней 90 секунд. Ну ладно, давайте. Так просто? Ну что? Ты готов. Да! да ванна. Коробочка готова, выкладываем. Нет. Блин, вообще-то говорили ванна просто будет. А это и есть мини-ванна такая. А -а -а. Все, мы начинаем? Это мини-ванна для мини-тараканов. Так, ужас. кто будет засекать время, ребят? Помните, да, что давайте. там полторы минуты? Полторы минуты, полторы минуты, Карл! Пираты? Скирот, простите, конечно, но они супер мерзкие. Я их не трогаю, но они... А, Какой ужас! Подожди, да, подожди, вы готовы? Вы готовы? Раз, два... <usch coupled> oh, boy, boy. <shất CEO> По подожди, boy, подожди. Necessary. <sucking> ah. Давай, цепляйся, мразь. Цепляйся, брать! цепляйся. Высыпай все, что там есть. Они же встали туда. Они бегут из ванны, Давай сюда, на лицо беги, что ж ты делаешь? Окей. Давай-давай, одинокий блондин, иди. Блин. Кто время засекло? Только не Дёргайся. Руки убрал! Убрал руки! Оползёт у него по, по рукам, почему? мне кажется? все нормально еще 18 секунд блин, меня потом в комментариях будут проклинать это же я тут их подгоняю давайте работать. в рот залезай залезай в рот ой, еще можно, давай давай, скорей, скорее, скорее еще, еще все, лайки, все, давай что ты наделал, что ты наделал Лови, они где-то здесь бегают, Какая херня! Ром, тебе понравилось? Это жесть, это... Ужас. На попе таракан. Блин, по лицу это не очень, блин. Четвертый раунд, он трудный самый. Так и есть. Потому что это... Четвертый раунд. Викторина. По очереди каждому из участников будет задаваться вопрос, связанный с музыкальным миром. Тот, кто даст больше правильных ответов, выигрывает раунд. Откуда рок-н-ролльщику знать какие-то там факты нахер? Я в подземный переходах как... Эти факты знает каждый. Ну давайте. А кому задать вопрос первым, мы сейчас решим. С камень, нажатой бумагой. Раз, два, три. Давай. Кто первый? Ну, тебе первому. Значит, я первый вопрос. Давай. Кто из исполнителей отказался участвовать в Евровидении? Дерзкая Мару, Александр Молодуха, Эд Ширан или нейромонах Феофан? <музыка> так. Блин. Эд Ширан. Нет, это неправильный ответ! Не, Роман! Она тактично Мару? увильнула, да, от Евровидения. А, блин, не знал я. Ну, прикольный вопрос, кстати. А, вопрос номер два, Паша, это тебе. Ага. Точнее, первый вопрос тебя. Какой рэпер получил пулистерскую премию за свой альбом? Окси Мирот, Дрейк, Эминем, Кендрик Ламар. Я думаю, что это Эминем. Нет, это Кендрик Ламар. В 2017 году он получил пулистерскую премию за свой альбом. Давай дальше. А, Рома, вопрос у тебя. Это цитата, смотри. Звучат свежо и живо. А какой на тот момент мало еще известной группе так отзывалась королева матери Елизавета Боллс Я думаю, Битлз. Даже вариантов ответа не послушаешь? Ну, говори. Ну ладно, это правильный ответ. <звук> <Короче>. <звук> <звук> <звук> Что? Что ты? <связать> На, все нормально. <связать> <связать> Рома <Константин, связать> <то> есть, <связать> все, что ты не знал, тебя удивляет. <связать> Паша, вопрос тебе. Видеоролик какой британской рок-группы считается первым полноценным музыкальным клипом в истории? Послушай вариант ответа. The Beatles, uh, Rolling Stones, Queen и Pink Floyd. А <связать> второй вариант какой? Rolling Stones, Hot Stuff. Я думаю, что это второй вариант. Нет. А какой? Queen, Багенская Рапсодия, 2017. Я так хотел ответить. У нас 1-0 получается. Да, давай. Рома, просто тебя. А, продолжи строчку хита группы Сплин. <плес> Где-то мы расстались, не помню в каких городах, словно это было в похмелье, через мои... Песни идут и идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь мы прохнулись в одной постели, Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни, полетели. Едем дальше. Паша, вопрос тебе. Где звучали эти строки? Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Ты понял, да? Я готов ответить. Вариант ответа. Кавказская пленница, белое солнце пустыни, Иван Васильевич меняет профессию. Три варианта? Да. А можешь еще раз слова? Кавказская пленница, белое солнце пустыни, Иван Васильевич меняет профессию. И Приключение электроника. Четвертый вариант. Так, точно не Приключение электроника. Давай <смех> говори, Что?! Пол. Давай Такое... У нас такого нет? Нет! нет? Тебя разорвут в комментариях просто. Ставьте лайк, если вы знаете эту песню, просто. Ладно, да, шучу. Это вариант номер два. Как Белое солнце-пустыня? Да. На. Иван Васильевич меняет просвечу, ты че?! Рома, вопрос к тебе. На каком языке изначально звучала песня «Если б не было тебя?» Скажи, зачем тогда мне жить? Я думаю, что это итальянский. Варианты? Итальянский. Послушай варианты. Давай. Английский, итальянский, французский, немецкий. Сейчас подумаем, французский или итальянский. Итальянский или французский все-таки? Пусть будет итальянский. А, -а, -а все-таки французский, <свист> да. Где озабочали <свист> эти сотороки? <свист> <свист> не пришла бы к нам идти. На денек хотя бы. И снегиль не сел на ель. Каба, кабы, кабы. Ирония судьбы или с легким паром 12 месяцев. Каникулы. простоквашина Умка. Это простоквашина Да. Но хоть что-то и я -5 знаю. семь был непростой, кстати, это, да, да. Как он мог отгадать? А, Ром, вопрос тебе. Ну, Очень интересно, Рандом распределил этот вопрос именно тебе. Короче, называется вопрос «Шаришь или ты позер?» Так, давай. Проверка знаний музыкального сленга. Флип – это неудачная импровизация, резкая смена скорости читки, генератор битов, быстрая реакция на текст оппонента. Еще раз mm -hmm. Давай. Флип это неудачная импровизация. Это резкая смена скорости читки. Это генератор битов. Или это быстрая реакция на текст оппонента. Это либо второе, либо четвертое. Выберу. Флип это резкое изменение какое-то. Кувырок, как я понимаю, да, это. Но я... это может быть и вторым, и четвертым. Ну, выбираю второе. Ты очень близок был, как обычно, но это 4 вариант. ну ничего, ничего, ничего. Я позер. Паша, вопрос тебе, он визуальный. Мы на экране выведем, но я тебе сейчас покажу. Кому принадлежит фрагмент альбома этого трека, этой песни? Это исполнитель Макс Корж. Блин, ну это легко. Ну и получается 2-2. 2-2 получилось? А у меня больше нет вопросов, что делать? Ребята, так как еще 2-2, а вопросы закончились у нас, то, э, получается, балл забирает тот, кто первый схватил стаканчик и ответил правильно. Вариантов ответов не будет, поэтому это все усложняет, поэтому это будет заслуженная победа. Как называется самый старинный щипковый струнный музыкальный инструмент? Это... Допустим, гусли. Нет. Самый старинный... Сейчас. Ну, либо, сейчас, ну, допустим, арфа. Не поражает. Интуиция просто 100. 2-2 у нас по итогам 4. Не, почему? Самый древний музыкальный инструмент арфа. Почему? Я, вы, не 2-2, я выиграл. Я имею в виду то, что 4 испытания прошло 2-2. А, да, да. Наказываем Пашу. Да, наказываем Пашу. Давай, давай. Давайте просто пятый раунд. Три. Да ладно. Сладкая жизнь. Победитель раунда э, дает проигравшему три конфеты. Хватит придумывать. Главное, название Шоковая игра. Победитель раунда наносит три удара шокером проигравшему. Шокер в студию. И я сам в этом пошел. Это... Нет, я не могу. Ты должен брать гитару. Бери гитару, играй кузьмич. Сейчас, кузлевич. подожди. Не переживай. <свист> Ребят, вы давно мечтали, чтобы Акстар выучил что-то новое. Сейчас вы увидите новое произведение на электро <смех> <смех> давайте похлопаем паша давай Фью, давай, давай давай играй играть глаза закрой готов глаза закрой играй Во. Не дергайте, давай. А, все. Один. Давай играй да. Сейчас, может другое место? Прикладывай, только не сразу весь. играй. Там два раза приложилось! Один раз. Давай какую песню, какую-то песню больше не, какую песню вы больше всего не любите, не любите мы электрогитара, ребята, электрогитара. Добавь язык! <связать> ага. Давай, какую песню ты любишь играть? Подожди, <клышлен> <клышлен> это очень больно. Давай лучше в плечо тогда. <клышлен> вот сюда. Давай, начинай играть. Так. Ты сюда не смотри. <клышлен> <клышлен> <клышлен> обладец да. аплодисменты! А, да. да. Дай пять! Да, Сейчас мне в руку, да, зафигачишь? А. Да. Вот, вот Ощутимо! Так, Пятый раунд. Ощутимые цены. Мы даем участникам завязанными глазами две гитары. Их задача на ощупь определить стоимость этих гитар. Кто ближе окажется к настоящим ценам, побеждает. Побеждает сегодняшнюю битву. Друзья, финальный раунд. Очень сложный и трудный. Такого еще, ну, я, по крайней мере, не видел. У каждого участника будет две гитары, и он должен определить их цену на ощупь и на м, игру. То есть он сможет взять их в руки, поиграть на каждой из них и предположить стоимость этой гитары. И тот участник, который ближе всего приблизится к настоящей, к реальной цене одной из гитар, тот победит. Кто будет ближе, тот и побеждает. Вы что пока попытайтесь сказать, сами сказать, отгадать, сколько сейчас они стоят. Да? Напишите в комментариях. Так, что я сразу могу сказать? Меня сейчас слышно, да? Все видно. Что я сразу могу сказать? Она тяжелая. Обычно э, тяжелые гитары, они как-то ну, прибавляют к их цене. Ты еще не знаешь, какая вторая? Ну, я говорю по сравнению с обычными гитарами, она довольно тяжелая. Так. Э, Вижу необычная форма, то есть здесь немножко закруглено. Я вообще такое в целом не часто вижу. И обычно на дешевых гитарах такого также не делают. Вот, показываю это. А что можешь про ее цвет сказать? Я сам такую гитару впервые вижу, она реально очень тяжелая. А Гитара не трещит на верхних ладах, как обычно бывает у дешевых гитар, то есть прекрасно звучат все верхние лады, очень звонко и... В общем, гитара очень хорошая, ярко звучит, и все в целом проговариваемо, то есть и басы хорошие, и верха яркие, в общем, звонки. Я думаю, эта гитара стоит точно дороже 40 тысяч, возможно, дороже 50 тысяч. А я называю какой? Плюс-минус диапазон? или Нет, нет, нет, цифру и насколько ты будешь близок. А ты говорил, акустика или что это? Или... Ну это естественно, это акустическая гитара. Вырез. И в целом гитара приятна ощупь. В общем, давайте я скажу 60 тысяч рублей. Хорошо, 60 тысяч рублей это твой вариант. Давайте вторую гитару. Как о чем я говорил, как-то вот эта гитара, она не такая тяжелая. Нет выреза, ну, дред... я забыл, как форма называется, дреднот или как-то так. Так, по поводу тактильных ощущений и гитары, ну, в общем, в целом. В общем, эта гитара ощущается как минимум дешевле, и по звуку он такой, здесь не такой насыщенный, не такой яркий. Сейчас проверим сколько, про сколько то, и, типа звенят ли на верхних ладах. Мне кажется, она стоит под сотку. Вот о чем я говорил, здесь верхние лады звучат не так очень плоско, и немного потрескивают. И смотрите, здесь, в общем, окта... октава должна звучать. Здесь она не строит. <свят> Потому что я настраивал. <свят> Нет, струна, она же все равно настроена, ровно 12 ладов, поэтому она должна звучать в несон, точнее, получается, в октаву своей же ноте. То есть я могу расстроить, и она все равно должна звучать. И здесь это нечетко, то есть гитара не круто откалибрована. Эта гитара звучит тоже довольно ярко и круто, но не так массивно и объемно, как предыдущая гитара. В общем, я думаю, стоимость этой гитары... Это лучше, чем самые, там, базовые гитары за 7-8 тысяч. Но и хуже, чем, например, у меня есть Baton Rouge за 25. Прям, он... Это звучит хуже и ощущается. Я думаю, 15 тысяч. Все хорошо. Давай. А, я сейчас зайдем Рому в кадр. Он будет угадывать абсолютно те же гитары. Он э, ждал нас за стеной. Ничего не слышал, ничего не видел, так что за его. Короче, э, смотри, прикол в том, то, что у тебя будет две гитары. Две? Две гитары. Всего будет две гитары. И ты должен назвать их цену. И э, у Паши было то же самое. И кто ближе всех приблизится к настоящей цене гитары, тот и побеждает. Привет. А расстроена она обязательно должна быть? Настроил? Да. Супер, значит идеальный слух. А можно вторую? Нет, а нет, давай нет. сначала эту? Но я, Скажи, можно я да... эту, потом ту, и потом эту, об этой все скажу, примерно. Ну давайте. Ну, ну давайте. Дай мне ту, пожалуйста, вторую. Кстати, это тактика читерская такая. Но да. она не, не запрещена. Я согласен с что... Другое дело. <смех> так, это гитара с массивом. То есть это дерево, оно резонирует. У него есть низ, у него есть прозрачность в середине. У него есть прекрасная. Да. Это не самая большая ценовая категория, но достаточно дорогая гитара. Я думаю, что, блин, сейчас такие цены варьируются. Но я думаю, что эта гитара стоит. Честно, какая сумма, В районе. Смотри. В... Давай начал банк. Начал бан. А на сейчас. Идеальный. Может быть, новые струны еще себе дают. Пока не говорится, но можешь ее пощупать? Да, вот Паша прямо ее крутил, вертел, что на ней есть, что, чего нету. Но щупать, не щупать. Не в не ней не есть звукосниматель. Это, соответственно, говорит о том, что она, ну, как бы, есть еще цена звукоснимателя плюс-минус там 15. В ней, в ней есть звук, в ней есть... Как минимум верхняя дека, как я предполагаю, вот это, вот это в ней не дерево, а вот это дерево. Поэтому это идет не самый прям дорогой инструмент, но из дорогой классики, ой, из дорогой ценовой категории, так как похоже на массив по звуку прозрачность есть, я думаю, что в районе может быть, давай скажу, 90 тысяч я просто другую сумму думал, то, что ты сейчас скажешь. Не, ну, примерно так, ну, прямо дорогие гитары звучат дороже. В них есть, в них, ну, блин, я бы могу сказать, она может стоить и 150, понимаешь? То есть, типа, 90-150, ну, то есть, ну, давайте 120 тысяч рублей. Ок. Вторую гитару пощупать дальше. Давай. Ту мне верните, да? Просто в два раза дороже. В два. Ну, это... Это гитара... Фанера, нахрен. <смех> <смех> вот. Бубнит в средних частотах очень бубнящая, гундящая что-то строит, что-то нет, но лично, на, на мой взгляд, хотя, может быть, просто старые, старые струны, не знаю, может быть, они здесь какие-то конченые струны, там какой-нибудь у тебя на сразу. Но ну, я думаю, что эта гитара в районе, блин, 24 тысячи. 24. Ок, снимай повязку, садитесь на стульчики Просто ребята выдвинули свои варианты, они, конечно, все это делали закрытыми глазами, но э, только Илья знает настоящую цену этим гитарам, а мы с Борей нет. И я успел уже успел предположить, то, что гитара, которая тяжелая, она стоит примерно сотку, я так думаю. Я не знаю, а которая поменьше, в смысле полегче, я думаю, что она стоит тысяч Борь, тоже скажи свой вариант. 17 и 77 тысяч. Так, что мы объявляем? мне кажется, да, нужно объявлять, я давайте. надеюсь, то, что вы успели, я надеюсь, то, что вы успели написать в комментариях свой вариант, сколько стоят эти гитары. Давай Еще давайте. раз, ребят, вы видите справа результаты Ромы, слева результаты Паши. А давайте я Роме скажу, сколько я думал. А, а тебе да да Эти да. же гитары, да? Да-да-да. В общем, я эту сказал 15, и ту 60. Наверное, ты поближе. Ну ладно. Тебе кажется, что она на вид дешевле, чем 120, да? Когда я уже вот увидел, мне показалось, что... Ну, <свистит> я... Дерево. Это я вижу. Это я услышал. И поэтому я сразу... Ну, хорошо, ладно, говори. Цена дорогой гитары 67-40. <свистит> <свистит> Извините, ну, я да. просто не ожидал. Цена <свистит> дешевой гитары? Не дешевый, средненькой. Да. 11 с небольшим. Точно О, цена, это уже я цена. ближе всех я слышал, что это прям бревнышко. в общем, по итогам этого раунда побеждает Паша. очень близко так, подожди, а сейчас наказание сразу самое интересное финальное наказание для Ромы оно у меня заготовлено в специальном они специально сделали заказание для меня нет, сам для меня а можно я прочитаю наказание для Ромы? можно давай забирайте гитары Звучит настолько. Нормально звучит. Короче, давай я прочитаю название этого наказания, и ты предположишь, что там. Давай. Ну, походу это навсегда. В смысле? Татуировка какая-то... Нет. Набить тату на любой части тела. Да. Чтобы вы понимали, у Рома нет ни одной татуировки. Ну да, я как бы не бью татуировки. Да. Но... Visiting. За ВДВ, что ли, сделать? Давай придумаем, давайте придумаем, что должен набить Рома. Так пускай он набьет АКСТАР. Давай. А что такого, Ром? Да вы гоните, не, не хочет. Давай, да Ром, это ж прикольно. Нет, это не прикольно всю жизнь ходить, блядь, с татуировкой. Память обо мне. Память обо мне. Блядь, всю жизнь будет спрашивать, что это за тебя за АКСТАР. Да прикольно же! Ну, Ром, ты понимаешь, что теперь тебе нужно бить тату. И чтобы это не было просто там набить себе что-то красивое, какую-нибудь гитарку или логотип своего канала, это должно быть как наказание все-таки ты проиграл, поэтому мы придумаем тебе что-нибудь прикольное. У меня нет ни одной татухи, ты понимаешь? Это уже как, как минимум прибавляет плюс к этому наказанию, но мы выберем тебе что-то интересное, прикольное. И вы увидите это прямо сейчас, мы погнали в тату-салон. Да, ребята, мы в тату-салоне, и мы уже выбрали, что Рома будет себе бить. Смотрите, вот здесь вот Опа, будет э, красоваться отлично надпись. У меня на самом деле ни одной татуировки нет. У меня девственная кожа, ты понимаешь, нетронутая. А, а то теперь какая у тебя будет татуировка, ты понимаешь? Я думаю, вам понравится. Что там будет? Только вам, походу, и понравится. Короче, впечатление, если взять... Ну вот иголку и просто вот типа прорывать кожу примерно такое ощущение. Не нравится? <свист> <свист> <свист> <свист> Блин, местами прям сильно больно. Акстар. Это просто рок-н-ролл, бро. Рок-н-ролл. Теперь интересно, на что ты будешь это перебивать. Ой, блин, ну ты крутой. Ребята, ну а то, что получилось, смотрите в наших инстаграмах, ссылочки в описании. Мне очень нравится. Я прям рад, что ты набил такую татуировку. Все, смотрите, в, инстаграме... в моем тоже инстаграм обязательно. Да. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось подобное шоу. Если будет много лайков, то мы продолжим такую рубрику и будем делать подобное шоу. -часть. Я... Ну, я буду делать, я же не буду больше приглашать второго. Ну, такого же Он группы. боится реванша. Все, 100 тысяч лайков и мы делаем третью часть гитарного батла. С кем-нибудь еще. Все, спасибо за просмотр, не забывайте про подписку на канал, э, ставьте лайки. Также я хочу выразить огромную благодарность арт-студии на скетчик. Так что кто хочет сделать татуировку в Санкт-Петербурге, ссылка в описании. Все, приезжайте, сделают офигенно, вам круто. Все, спасибо за просмотр, до новых встреч.